Приветствую вас, друзья. Сегодня поговорим об основных аспектах астрологических сентября месяца. Сам по себе сентябрь обещает быть достаточно спокойным. Вторая декада будет энергетически более активной, чем первая. Солнце в это время делает аспекты с Ураном, Плутоном и Нептуном. 11 числа может возрасти популярность среди друзей. Знакомых или кругом единомышленников Или разрешится ситуация, на которую вы давно махнули рукой Аспект Солнца Трин-Уран будет способствовать успеху в делах и личной жизни 16 сентября на сцену выходит Нептун Остерегайтесь мания величия и взаимного непонимания с партнерами в личной и деловой жизни. Не потакайте себе в спиртном, в различных развлечениях сомнительного характера. Лучше отказаться от активной деловой деятельности в это время или минимизировать ее. 19 числа будет 13 Солнца и Плутона. Если не будете лениться, то в это время можете добиться значительных результатов в работе или в решении каких-то жизненно важных задач. Откажитесь от методов и вещей, которые не актуальны для вас или тянут вас не туда. Вы будете чувствовать, что нужно совсем убрать а что только лишь изменить в жизни. Шестой ретроградной планеты в сентябре станет Меркурий. Сначала он будет идти по весам, по знаку партнерства, а затем 23 числа вернется в знак Девы. Поэтому вторая декада месяца сделает акцент на взаимоотношениях. Откажитесь в это время от судьбоносных принятий решений, если сомневаетесь. Весам свойственно принимать долгое решение – в третьей декаде время лучше посвятить исправлению ошибок, тщательному анализу ситуации и дел. Ничего нового лучше не предпринимать до конца месяца. 1 сентября активную позицию занимает Марс, делая аспекты с Юпитером, Солнцем. Не удивляйтесь, если в некоторых моментах вы будете рассеяны, а в других агрессивны. Но энергии хватит на достаточно многие дела, поэтому смело планируйте праздники, сходите куда-нибудь. Захочется побывать среди людей, себя показать, другим посмотреть. Социальная активность очень важна в начале сентября. Но не слишком себя выпячивайте, а в итоге можете оказаться изгоем. Группы, в которой принадлежите. Они ее королем. Любовь в сентябре. Этого сентября Венера переходит в Деву. В знаке Девы Венера чувствует себя очень практично, мало эмоций. Она несколько растеряна, она не умеет чувствовать глубоко, и свою любовь она показывает поступками. Девы немножечко утихают, так же как и сексуальные влечения. Люди стараются всему предавать логику в отношениях, какую-то разумную окраску. Многим это может казаться страхом э, крахом, но на самом деле это убережет от проблем и ошибок в личной жизни. Также не акцентируйте внимание на каких-то мелких, незначительных недочетах в отношении своих партнеров. Не скандальки по пустякам, все это пройдет. Больше старайтесь жить разумом, а не пылать страстью к партнеру но самооценка может заметно в этот период снизиться. Человек может себя считать не очень достойным другого человека, но это тоже все временно. У самого нет желания проявлять кому-либо симпатию. Что же предпринять? Нужно в это время важно стать инициативнее, смело завязывать знакомства, ну, или немного потерпеть, обрести душевный комфорт, комфорт и у многих возникнет роман на фоне общего дела. В коллеге вы увидите не только работягу, но и симпатичного человека с богатым внутренним миром. 16 сентября Венера образует квадрат к Марсу. Это не очень хорошее положение для взаимоотношений с противоположным полом. Много строится на страстях, взаимные какие-то претензии друг к другу. Здесь важно контролировать свои чувства, свои эмоции. Будет тяжело проявлять мягкость, заботу. Ну, постарайтесь также с осторожностью относиться к различным интимным увлечениям неблагоприятное время для помолвки бракосочетания многие могут почувствовать некоторое охлаждение к своим партнерам ну а вот в третьей декаде венера повторит аспекты солнца которые были чуть раньше в этом месяце 20 сентября венера трин уран наслаждайтесь отношениями наслаждайтесь тем всем, что дарит вам жизнь благоприятное время для знакомств. Готовьтесь к неожиданным каким-то знакомствам. 24 сентября Венера делает оппозицию к Нептуну. Возможность заблуждаться в своем выборе, переоценивать своего партнера, с трудом будете понимать мотивацию своего партнера. Очень трудно в этот период выяснить настоящие чувства другого человека. 26 сентября. Венера Трин, Плутон Хороший аспект для секса. Он наделяет властностью. В любви здесь, конечно, места не очень много, поскольку очень много страсти и желания преобладать над другим партнером. Не напирайте. Постарайтесь получить что-то любой ценой. Не старайтесь получить что-то любой ценой. 29 сентября Венера снова перейдет в весы. Здесь она более гармоничная, более холодная, но она более эстетичная. Она больше настроена на красивые манеры, на внешнюю красоту, в чувствах, в эмоциях. Она достаточно дружелюбна. Чувства интересы других людей становятся важнее своих собственных. Проявляется большая терпимость в отнош... во взаимоотношениях с другим человеком, проявляется компромисс. Многим удается сохранить теплые душевные отношения, благодаря умению слышать, чаяния партнера. Душевность во взаимоотношениях берет верх над эгоизмом. Поведение человека отражает его стремление на уровне благородства и тактичности. Также в сентябре могут возникнуть деловые и романтические знакомства, которые могут привести к серьезному выбору. У кого-то отношения ведут к дружбе и сотрудничеству, кто-то вступит в брак со своим новым партнером. Кто-то был в статусе любовников, примут решение скрепить отношения печатью в паспорте. Хорошее время для помолвки или для свадьбы. Гороскоп на работу, на активность деловую. Значит, с 3, 3 и 18 сентября, мы ну, берем плюс-минус еще три дня, до и после, Меркурий будет находиться в оппозиции к Юпитеру. Ну, здесь импульсивность поведения будет преобладать, что будет вести к забывчивости, каким-то ну, химерным планам, конфликтным отношениям ну, и иллюзорным решениям. Общение с партнерами, живущими за рубежом, будет несколько затруднено. Могут быть проблемы во время командировок. Будет затруднено общение с юристами, с адвокатами. Получение нужных новостей тоже могут быть некоторые тормоза. В конце месяца дела будут улучшаться при помощи обаяния, харизма и внешнего вида. При этом будет еще задействовать Плутон, который перевнесет элемент эротизма и сексуальности, поэтому в это время возрастает решение дел через постель. 1 сентября Марс будет находиться в секстиле к Юпитеру. Это отличный день для деловой активности, для решения различных вопросов, для групповой работы, подписания контрактов, очень важных договоров. Можно смело браться за крупные проекты, заключать сделки, заниматься страхованием недвижимости. Бизнес-план успешно претворяется в жизнь. Хорошо складываются командировки за границу, торговлю, контакты с партнерами. Также рекомендуется в сентябре больше отдыхать, путешествовать, заниматься спортом. Не исключено прибыль и высокие достижения и премии. 28 сентября Марс будет в трене к Сатурну. Прекрасное время для того, чтобы проявлять упорство во, большую внутреннюю силу. Работа под, пойдет на подъем. Главное быть ответственным за то, что делаешь. Выдающиеся успехи ждут тех, кто занимается административной работой, рекламой и частным бизнесом. Консервативность, дисциплина превыше всего. Это помогает налаживать деловые контакты и решит все имеющиеся проблемы. Есть шанс упорно поработать на перспективу, найти поддержку влиятельных личностей обрести твердую почву под ногами можно подписывать сделки и документы полнолуние. полнолуние 10 сентября об рыбах будет очень интересно поскольку оно будет находиться в соединении с нептуном и юпитер там будет рядышком это говорит о том что люди в это период будут максимально чувствительны добродушные и Будут проявляться чувства по отношению к ближнему. Прекрасное время для того, чтобы с кем-то примириться, хотя эмоции могут помешать действовать достаточно реалистично и прагматично. Ну вот доброта, душевность, чуткость они будут проявлены в это время максимально. Также в это время рекомендуется прислушиваться к своей интуиции. Она может вам дать ответы на очень многие важные вопросы. Новолуние будет 25 сентября. Оно будет благоприятно отражаться на личной жизни, поскольку оно будет в лесах. Это зона партнерства. Для этого важно проявлять инициативу, не оставаться в стороне. И понадеяться на то, что если человек не ваш, он пройдет мимо. А если ваш, то будет удачное знакомство. Также может завязаться крепкая дружба. Не исключено, что встретите кого-то из одноклассников, может быть, кого-то из своих бывших, ну, с кем у вас были просто дружеские отношения, они могут перерасти уже в более такие крепкие любовные. Также совет здесь держаться подальше от слуха, от сплетен, ну и самим тоже следить за, за тем, что вы говорите, для того, чтобы не попасть в неловкую ситуацию. Краткий астрологический прогноз на сентябрь по всем знакам зодиака. Овны. Для вас этот месяц будет бурного общения. В центре внимания родственники, друзья, не исключены посиделки в кафе и развлечения. Главное – продерживаться меры, меры и не злоупотреблять крепкими напитками. После разговора с каким-то человеком мнение ваше о нем может измениться. Поддержка со стороны – это хорошо, но больше надейтесь на себя. Телец. Если раньше телец с головой уходил в работу, то сейчас его будет больше интересовать семья и дом. Также в сентябре для вас важно о чем-то подумать касательно карьеры, трудового договора. Не стесняйтесь напомнить руководству о том, что оно обещало. Рассчитывайте все до мелочей, будьте внимательны в делах. Месяц полон обманов и неприятностей. Близнецы. Близнецам не до карьерных высот. Все ваши мысли, заняты домашними делами, бытовыми вопросами и семейными отношениями. Будете большую часть проводить с любимыми людьми. Но и про работу забывать не стоит, особенно если вы нацелены на профессиональные достижения. Многие из вас могут вернуться к творчеству и будут блестать идеями. Рак. Раку понадобится помощь родственников. Самому будет сложно сделать... Ну, решить какие-то проблемы Не исключено, что вы наметите бизнес-план Возьмётесь за продолжение какого-то семейного дела Также ждите гостей Неожиданных приятных новостей Издалека к вам приедут в гости Может быть, родственник, может быть, друг Ну и, возможно, с ним приятные какие-то посиделки Лев. Финансовая ситуация у льва улучшится. Вы можете начать ремонт или приобретете что-то новое для интерьера. Только перед тем, как пойти за покупками, рассчитайте бюджет. На эмоциональном подъеме можно приобрести то, что может оказаться, оказаться вам не по карману. Порадуйте подарками близких, не зацикливайтесь только на себе. Дева. Стремление к материальной стабильности и минимальному количеству рисков очевидно. Задумайтесь о своем бизнесе, дополнительном доходе и новой специальности. Деве нужно проследить за тем, куда уходят ее деньги. Если нужно включить экономию, то так и поступайте. Весы. Весам этот месяц покажется настоящим адом. Только держите себя в руках, не унывайте. Если есть цель, то идите к ней уверенно и спокойно. Берегите здоровье, контролируйте свои эмоции, верьте в лучшее. У семейных женщин состоится сложный разговор с мужем. Не исключено, что он подведет черту под вашим браком. Скорпион. Успех ждет скорпиона, который неустанно трудится дома. Вот вам и самоизоляция. Оказывается, и временное уединение может привести к хорошим результатам. Возможно, у вас раскрытие тайны или разблокировки корыстных особ. Не исключено, что некоторые использовали вас в своих целях. Стрелец. Если стрелец до конца месяца считал себя вольным ветром, то его личная жизнь может кардинально измениться. Встреча с судьбой, настоящая любовь. Назовите как угодно. Главное, есть шанс встретить своего человека. Возможно, что вы его уже знаете, но никогда не рассматривали его как партнера для близких отношений. Козерог. Для Козерога сентябрь станет месяцем внутренней организации и преобразования. Все то, что имеет ценность, станет еще значимее. Вы будете работать как одержимы, станете ответственнее и прилежнее, как, как говорит гороскоп на сентябрь. В чем смысл вашего существования? Над этим вопросом вы тоже часто будете задумываться. Водолей! Водолея будет чересчур подозрительным и недоверчивым в отношениях партнера. Естественно, что все это может привести к разборкам и, как результат, к расставанию. Но сожалеть не нужно. Значит, ваши отношения давно находились в подвешенном состоянии. Позже поймете, что все это случилось только к лучшему. Рыбы. Рыбы могут оказаться в эпицентре неприятностей, которые породят слухи за спиной. Они могут коснуться личной жизни, а также рабочей сферы. Будет нелегко выбраться из этого, но судьба будет на вашей стороне. Тем более, что вы будете наполнены благородством по отношению к окружающим. Желаю вам всем прекрасного месяца, сентября и до встречи в следующих прогнозах. Не забывайте ставить ваши лайки, комментировать и подписывайтесь на мой канал.